Друзья, мы приехали в такое место необычное, сзади меня самолет стоит, это музей аэронавтики, так он называется, музей бесплатный Мы только приехали, ребята сразу вау, вау, ну для мальчишек это, конечно, безумно интересно Сейчас пойдем посмотрим, музей работает всего до двух часов дня, мы приехали в самый солнцепек Сейчас где-то пол первого, но говорят, что часа нам достаточно для того, чтобы все посмотреть. И я смотрю, что здесь, в этой местности, летает много таких маленьких частных, типа Дельтаплан, дельтапланов. Что-то такое частных самолетов. В общем, интересно. Ну что, мы уже зашли, выдали нам карту. Вот так Вот так она выглядит. Значит, вот ангар. Под номером один вот в него тоже можно зайти. Рядом э, кафетерия. Сейчас там мы увидим все живьем. Вот, кстати, уже. Да. Смотрите, какой самолет. Да, смотрим на карту и идем да, по карте. Самолёт, ага, значит мы его вот прошли, мы уже его увидели. Даже вертолет, сейчас пойдем вертолет смотреть Ой, Ребята, забыла сказать самое главное Наверное, вы мне будете делать комплименты Я сегодня прям красотка-красотка Сама себе очень нравлюсь, сама себя хвалю Я надела новый сарафанчик И еще так, видите, как совместила его С кофточкой с валанами и мне так нравится, я так себе нравлюсь, прям очень, очень, очень. Похожие ракеты сейчас прилетают в нашу страну, но это старая версия, сейчас более новые. Смотрите, это военный вертолет. Слушай, он таких размеров огромных. Конечно. Я даже и подумать не могла. Я... Это летает, да? Боже мой, сколько мне лет, я впервые вижу вертолет. Реально впервые вижу вертолет. Вот это да! Слушай, интересно. Ну да. Такой, конечно, а уже это подуставший. Это, это его нос? Нос. Это носик его? Да. Вот поменьше, на порядок. Прям в два раза меньше. Это какой-то очень огромный. Да? Точно, что на жучка похож. Да. У него колеса, Вообще, а да? Не Класс. Стрёмно, да? Но а, это, надо это надо любить. Это надо любить, Серёж. Советский, Советский вертолет СССР. -го года, да. Вчера папа придувал ночью. В час ночи мы пьем чай. Мы вообще сегодня собрались в горы ехать, но что-то у нас в горы не получается. Мы же который раз планируем, проспаемся поздно. Перед носим, и да? это Сережа утром сегодня мы просыпаемся, Он говорит, все, я знаю, когда мы едем. Едем в музей. Аэронавтики, аэронавтики да. Так что хороший был. Ну что, как это сегодня нравится? Очень красотка, да, Мне даже сегодня комплименты дети сделали. Марк такой, мама, ты красавица. Как-то приятно. Да. Ты красавец! И такого количества мужчин в основном военный самолет. Разные времена. Принцип одинаковый, одинаковые, но по-разному выглядят. Угу. вот, там городинка. Сюда, да? Да. Так, ребят, сюда. Ух ты! Боже! Какая красота! Смотрите, давайте на площадь посмотрим. Смотри, как красиво. Ой, сколько солдат! Ну, это военные, да. Это испанская армия. Вверх смотрите тоже как это называется дельтапланы да Параплан. Параплан, дельтаплан. смотрите над вами он завис прям человек сидит управляет видите да. дельтаплан или парапланы так можно летать смотри как на ну, твой что? похож который у тебя да? дамок у меня есть Это что такое? Это а тут а, ну все, это это такое... какая Это сетка защитная. А, тут. Это какая-то вода, где прятались. Вот прятались под такими маскирочными сетками. Когда такая маскирочная сетка, то Мама, сверху не видно, проходит. что здесь. Ты слышишь, бункер Проход есть? Это ну, можно туда, дымка? да? да ну, конечно. Ой, я, боюсь. Да, блин, да, Ой, вот боюсь. я боюсь, дяденька, здесь не страшно, Ну, дяденька. Скажи, ну, рябот, дяденька. Здесь не страшно. Тут такая теменька, конечно, такой. Да-да-да, идемте потихоньку. Вот это. Ух ты! <сосы> <сосы> <сосы> Да, прикольно, конечно. Это... Ух ты. Ого. Серьезно мы вышли. Так, водичка. Сушит бочка стоит. Вот это раньше так выстраивали, такие катакомбы. Да, полная сценировка, да, того времени. Африка, 1913 год, вот как это все выглядело. Даже передали, смотри, песок, вот как в пустыне, да? Высушенные кусты. Это прошлое. Так, есть люди, которые полностью посвятили свою жизнь вот такому делу. Ну, каждому свое. Ого, звуки! Что это за звуки? разрез. Дядя, с Это бомба да, ну, вот Это же военные времена, 1912 год. 1912, 1912. Папа, вот это бомба это была. Да, да. Папа, не папа, это не было. Это они бомба. Готовы, сидели, папа. Они бандиты. Бандиты. <соценно> <соценно> бандиты, да? Да, бандиты. Они ну, значит, бандиты. Куда наверх? А мы так и идем. Тут туда. А, посмотрите, а посмотрите, впереди нас госпиталь. Так раньше лечили людей. Вот в таких местах прям э, а на месте. Нам показывают, как делают операцию прямо на месте. Ага. А дядя военный, который получил ранение, а ему дядя доктор делает операцию. И медсестра М -м. помогает. И А туда? Сейчас пойдем Тоже стол, как видишь, с ящиками. Делали ящик доски. Стол вот он. Папа, они угу. живые. Сейчас пойдем. Папа, Нет, они не живые. Почему? Это куклы. Это куклы Просто солнце. передали снировка, вот такую как, как раньше, атмосферу. Как было в те времена? Такое все пыльное, да. Ну да. Ну он врач, испачкался. Очень интересно. Да? Но на карте показаны те, что под открытым небом стоят. А мы сейчас зашли вот в ангар номер один, мы здесь ходим. А ангар не показан в раскрытом виде на карте. 32 года. А куда мы не прошли? Там там. Там это то, еще был куда -то влух, и куда-то Ну там мы так выйти сейчас должны, по идее, Конечно. да? Папа, торжайте, еще кто-то да? Смотрим. <свист> Господи, не боитесь, не бойтесь, не бойтесь. Так, так взлетают самолеты, звук самолета. Мы на взлетной полосе идем сейчас. Вот по такой взлетной полосе взлетают самолеты. Испугались, ребята. Ну, С да. спецэффектов. Я не понимаю, он что, летел вот так незащищенным, не было никакого стекла. Да, я вижу, что на воду садился. И двигатель за счет этого вверху, видишь, чтобы не, не намочить водой. Угу. Мама, а туда вот подъезжала такая машина И заводила этот Пропеллер А, -а, -а, -а. Такой... Это что? А -а -а. Папа, что такое? Это заводили пропеллер вот этой машины Чтоб самолет взлетел Вот этой машиной его заводили Папа, идем Летем Айра, именно министр, который отвечали за аэронавтику. Угу. А да, Великие люди. Да, вот ага. тоже портреты. Так мы выходим. Награды, ордена. Да. Вот да. но... У вас у про дедушки у вашего? Тоже очень много наград. Он тоже был летчиком. Ваш продедушка. Это моего папы. Папа был летчиком. У него очень много было. Вот, ну понятно, что не таких, но такого подобия наград. Вышли. Тут так светло. Так, покушать, кафетерия. Ой, смотрите, там такая машинка красненькая, интересно. Так, ну давайте в кафетерию зайдем посмотрим. Давай напиток возьмем какой-то слой. Вода. Вот Да, Да, Кока-кола. Фанта. Он фанта хочет. Ай, фанта. Я на фанта, правильно? А мы якое какое? Как вкуснее. А что ты и я, потому что одинаковые. Да. Фанта или лимон? Фанта лимон. Нормально, нормально, нормально, нормально. Нормально. Нормально. Но лимон должен быть. Лимон, давай. Будешь мам. ты, ага. мама? Какой-то, Гаила, нет. нет, я, я. Держи, я держи. Мама? А это кто Что будет пить? Это папа. Нет, мама, я не Сейчас дает мама тебе, дает, дает. Сейчас поменяем, мучаем. Пойдемте. Сейчас открою. Фух, сейчас мы вот здесь <говорит> Давайте сюда. Сейчас открою. В не работает. Да, смотрите, какие цены хорошие, все по евро, вообще прелесть. Дети, вы понимаете вообще разницу с нашими автоматами в отеле? У нас там вообще бдираловка по три, по 4 евро баночка кока-колы, здесь евро, вообще супер. Знаешь, там потата с фриттас? Это чипс, наверное, да? Потата А, вот пинчо де тортия, кусочек торти. Кусочек торта? Это не торт, это... Это как, это их местная тема с Там картошка, яйцо, лук да. и соль, всё. Нет, Сервеса у наевра. Сервеса с О, у них тоже есть син алкоголь? Да, да. Популярно mm -hmm. тоже. -та смотрите, сколько много ангаров. Вот мы сейчас заходим еще в один. Вот так, а сейчас мы зашли в ангар, где представлены нашему вниманию двигатели самолетов. Их очень много. Кстати, и форма, да. Ну, я как девочка, мне вообще это не интересно. Ну, все, вы, вы, вы, вы. Такие двигатели серьезные. Так, на женщин форма. О, тут даже есть Ред Bull. Где? Ну вот. Ага, да. Ой, а вот это симулятор, по идее. А Слушай, что не это работает. такое симулятор? Ну, симулятор, это, блин, это вещь. Это, блин, это, не миллион, эта штука. Это территориальном в самолете летишь пилотом. Там, это, как экраны. Это тренировочный. Еще. да. Но, видно, а -а -а. не работает закрыт. У -у -у. Можно спросить, но нам, так долго много текста скажет в ответ, что... Да, папа говорит, да, это... симулятор, даже... на как... функционал? Uh -huh, uh -huh. Mira, uh -huh. sí, y... bueno, Mira si uh -huh. кабина <рек> пилота. <Brooklyn> <рек рек> Я вижу, да, пушка. Давай. Можно залезть. Разрешать. О. Иди. Hola. Hola. Hola. Hola. Так, еще один ангар. Вот тоже. А, да, наверное, это красивый самолет. Еще один ангар. Какое чудо перед нами! Супер вообще. Нельзя снимать? <свят> Ух ты, смотрите, да Это машина с посылками Правильно? Ну да, как иван Вена, Довена, пьяность. Класс Вот это круто Очень красиво Спешно такое выехали в город да? <свят> да. Так складывался парашют, как рюкзак сзади И потом человек выпрыгивал И дергал за колечко Ага, вот такие парашюты, вот, тоже, как они в сложенном виде, вот так. Мы сейчас приехали в торговый центр, не знаю, не были здесь, просто недалеко ездили на экскурсию, решили заехать сюда, большой торговый центр, они, в все похожие, но... Интересно походить, Бегись. побродить. По крайней мере здесь прохладно. Да? Ну, Молодец, сильно постучно это. Сразу детям нагнетает.